Можно, 600 можно Но не, я, я хочу, честный. Найс, все, нас пока никак 2 300 плюс на балик денег Всем здорово, ребят, это как всегда я человек. Сегодня у нас ролик Пуран. Вы сейчас не представляете, что было. Я, короче, нажал забыть, забыть, нажал забыть. Забыл, нажал запись. В предыдущем ролике мы проверяли лоу, так называемый хэф, 2, 5, 4 и так далее. Дошли до 10, но это уже не лоу, но тем не менее. Сегодня хочется проверить что-то поинтереснее. Вот такой у нас набор скинов. Все по соточке, начинаем с 17. Посмотрим, как оно будет залетать. Напомню, что халява в прикрепе, все в прикрепе. Код, который, использовав, можете играть так же, как и я. Халявный на 25 центов также в прикрепе. Там уже в чате передают, собственно говоря, привет, и, кстати, все, что тут написано, я осуждаю, это люди с, э, не знаю, зачем они так пишут, я это, если что, осуждаю, они думают, что мы на Twitch стримим. У Меня здесь, кстати, узнали, вот это приятно. Вот это реально приятно, там Клей, вот Клей один человек запомнил, Клей тебе привет. Запомнил, там еще кто-то на, на F у человека ник был, тоже передавал привет, напиши в комменты, если ты себя узнал. Ну, ладно, у нас э, ничего пока не заходит, мы на каждый сегодня коэффициент будем делать по 5 ставок. Не знаю, зайдет ли хоть одна ставочка, но, короче, я начал ставить, вот где-то, начиная отсюда, с коэффициента 15, только, блин, потом увидел, что запись не идет, и я такой вау, круто, ну и все-таки решили 17. 2, 300 на балансе, вообще там было 4 500, ну уже как-то подсливы пошли, еще сделаем две ставочки, после этого переходим а, плюс 2, то есть на 19, в предыдущем ролике мы делали плюс 1, но тут что мелочиться, коэффициенты большие, а будем делать плюс 2, то есть 17, 19, 21, 23 и тому подобное, не знаю, до скольки сегодня получится такими темпами дойти, но если хоть одна ставка зайдет, это будет 2000 на секундочку, баксов. но главное, чтобы хоть одна зашла. Если сейчас заходит на 17, на 19, на 20, мы в теории окупили все то, что я проиграл до записи, и да, это, блин, не круто. Конечно, хотелось бы вот этот балик оставить на следующий ролик, но такими темпами, что я не знаю, где находится кнопка записи, просто не знаю, видимо, придется в этом ролике этот баланс использовать. Кстати, попрошу вас поддержать лайком в последнее время, напомню, в миллионы раз в каждом ролике говорю, но мне приятно. Лайков стало больше, за что я вам хочу сказать, ну, просто огромное, громаднейшее спасибо. Вы реально у меня крутые, и очень поднимает настроение, когда ты утром заходишь, и там тысяча с чем-то лайков, две тысячи с чем-то лайков. Две вот давно не было, жду все, ребят, пока вы мне две тысячи лайков сделаете. Реально, очень круто, спасибо за поддержку, и подписки новые пошли, за что вам также респектоз. Ну, реально, вы крутые, все-таки это лютейшая, просто поддержка. В следующем ролике пора, но хочется проверить коэффициенты а 99, 80, 100 и тому подобное. А я думаю, сейчас что мелочиться, переходим на коэффициент 20. Плюсом, больших коэффициентов не было давно, если это сейчас птичка просто за летает, то мы, в принципе, окупаем все. Ну, сегодня э, может быть такой видос, что вообще ни одного захода не будет, потому что как-то ран не сыпет сегодня большими кайфами. Ну, 14-13 мы не считаем за большие, нам нужна 20-очка. Оно бывает, это 50 добегает. Как говорится, раз в год и ран стреляет. Еще бы по просмотрам стрельнул, так вообще было бы крутецки. Но, тем не менее, 99 долларов x20, 200 баксов Пу, 200, 2000 баксов можно забрать просто на спокойниках. И вот хотелось бы, хотелось бы. А я предлагаю еще три ставочки сделать и переходить на коэффициент 22. Ну, как бы проверять большие уже достаточно коэффициенты, так проверять по полной. А то вот это вот 10, 13, ну вот 20, вот это мужицкий коэффициент. У нас уже, кстати, X3, тем временем, да даже X4. Неплохо. Ну, как бы яйца сегодня у нас с вами размером с кулак, поэтому, ну, мы здесь не забираем, мы тут холдим. Даже можно было уже спокойно 500 баксов забрать, но нет. Не все так просто. Я думаю, дальше даже увеличим коэффициент 25. Но ну, еще раз это доказывает то, что все-таки лучше играть на маленьких коэффициентах, просто по той причине, ну, вы сами видите, что происходит. Этот ролик очередное доказательство того, что все-таки, ну, лучше не рисковать особо, потому что сколько уже раз я... Давай 25 перейдем. Сколько уже раз я поставил на хайкф, и вот, ну, не заходит. Этот ролик реально можно назвать гайдом. Как играть на ранее не нужно. Не нужно играть вот так. Так, что-нибудь пишут, еще в чате. Не пишут. О, и так, я думал, это человек, но там был другой. Человек, ку, вот, пожалуйста. Приятно, что узнают. за тебе тоже привет огромный. Спасибо. Приятно, когда заходишь, все-таки тебя здесь узнают. Ну, это реально круто. Еще раз осуждаю все, что там было написано. Не знаю что, но все осуждаю. И слова на П, и на Г и тому подобное. Это все я осуждаю, это я не приветствую. Еще. Мы сделаем, я думаю, ставок 5 здесь и перейдем на коэффициент 30. Блин, самый дурной ролик, честно и откровенно. 1.30. И вот сейчас прикинь, поставлю на 5 и будет блин коэффициент 30. Вот это будет вообще комично. У нас уже тем временем остается не так много скинов, а денег-то все-таки все меньше и меньше. Хотелось бы сегодня увидеть хотя бы один большой коэффициент. Как это будет честно не знаю. Но залью ролик, как он есть, даже если со сливами. Но опять же это хороший гайд, как играть не надо. Пацаны-то поднимают, это я здесь. Рискую пью шампанское. но нет, кто не рискует, тот не пьет, а я что-то до сих пор и не пью. Спрашивается, где мои напитки. П Почему их еще не принесли, а уже доложили. Должны были, блин. Я непонятно все-таки, где они. Коэффициент 1, это как обычно. Кстати, вот в предыдущем ролике офигенно заходил коэффициент 6, если не ошибаюсь, и 8 даже заходил. Но что-то сегодня прям как-то, ну, вообще не сыпь. Повезло. Ну, должно, должно. Мы давай еще обменяем даже скинов до 200 долларов. Сделаем все-таки сегодня годный, интересный контент. И всякие керочи, и когти, всякие а, будет реально контент. Причем этими скинами будем, мы будем фигачить по ну, реально крутым коэффициентам. Так, мы еще все пытаемся поднять на 25 Рассчитываем, надеемся Блин, ролик, в котором ни разу ничего не зайдет Такого на ютубе вы не увидите Ой-ой-ой-ой, ой, Вы, кстати, можете попробовать поставить на коэффициент 25 так же, как и я Но не внося своих денег Это, наверное, самое крутое Не, а прикинь, если реально зайдет Даже 25 центов зайдет на 25 Ну, нифига себе Вот это было бы круто Вот это было бы реально мощно Поэтому, ну, вы ничего не теряете Поэтому, пацаны, вот на халяву можете попробовать. Мы тут по 200 баксов на 25 ставим, но это вообще что-то на грани нереального. Но тем не менее мы пробуем, и пытаемся. Нет, а прикинь, сейчас зайдет 25. Это будет прям круто. И реально же давно не было высоких коэффициентов. Блин, в предыдущем ролике он до 80-60 разбегался. Что случилось сегодня, прям не знаю. Мы уже, кстати, спокойно можем забрать 150. Ну, сейчас, подожди, подожди, будет. Чекай, 150 баксов можем забрать. Но нет. Повторюсь, яйца размером с кулак, фигачим дальше. 200 баксов, нам это неинтересно. Сейчас будет 300 баксов, тоже неинтересно. Ну, да, до 25, когда луны, собственно, пешкой. Пеш... Вот именно пешкой. Поехали. И вот, блин, даже если коэффициент 10 будет, будет обидно, потому что об уже ближе к 25 L логика в теории давно не было высоких коэффициентов и все-таки зайти дол женой я это хочу сегодня увидеть проверить и что-то такое ощущение что нужно на коэффициент 30 переходить так реально сегодня и до соточки дойдем двоечка есть 200 баксов можно 250 можно 300 можно и 400 не можно да нет не 400, да хуй, 400 можно, вот это да, сейчас 500 можно, вот пятерочка зашла, у нас еще 20 надо, 500 можно, 600 можно, но не, я, я хочу, честно, я хочу это забрать, я понимаю, что сейчас будет краш, на 10 даже может меньше, смотри, проверяй. Я понимал, но, блин, сегодня все-таки проверка. Да, можно было косарь баксов спокойно забрать. И что там пишут? Пишут, что я дебил или нет? Нет, слушай, не пишут. Вот это не круто. А раньше заходишь, ставишь по миллиард долларов, и люди там просто все, а что происходит, ты кто такой? А я такой, здрасте. А я такой, ну здрасте, и ладно, 25. Вы все такие, а ай, а я такой, ну здрасте, со составкой в 2 в годинка баксов. Мы на 25 бежим, 300 есть. 350 тоже, скорее всего, будет, Ну, что то десяточки начали заходить. И 400 есть. Блин, вот, вот зачем этот ролик? Зачем он нужен? Смотри, 500 можем уже забрать. Спокойно, просто нажав на одну клавишу. Но просто будет обидно, если он дойдет 25, а я, блин, скипнусь. Все-таки так долго к этому, блядь. Да! Очень сложный ролик, реально. К я не знаю. Вы успешно поставили сумму на дебильный коэффициент. Кстати, можно было x8 взять, x10. Но проверка больших коэффициентов. Коэффициенты заходят, но я понимаю, что это что-то фантастическое, блин. Ну. Так, спасибо за сообщение. Большое во время записи. Я это обожаю. Вы прекрасно все это знаете. Ой, божечки-то мой. Ну ладно, мы рискуем. Мы сегодня реально в очередной раз доказываем, что лучше все-таки... Не рисковать. Вон человек, который упал, тоже думаю. думает, блядь, человек, что ты делаешь? И думает, нафиг, я дальше не, даже не побегу. Что пишет? Мне вот просто интересно, что пишут. Понятно, понятно, понятно, понятно. Мне ничего не пишут. Ну, ноу им зашел на CSGORAN. Собственно говоря, что еще было ожидать? А, сделаем вот эту ставку, еще одну, и после этого перейдем на коэффициент. 30. Да, 25 не зашло ни разу, и мы переходим на 30. Но логичное решение, на мой взгляд. Блин, ну что ж происходит? Почему? Почему, типа, 25 хотя бы один раз? Я проиграл уже больше. Хотя, не, подожди, сколько здесь денег? Выбрать все. Не, если мы выиграем, мы окупимся. Нет, я больше проиграл, я там нож автотроника у меня еще лежал с предыдущего ролика, тоже обменял на скины. Ну, бля, ну вот смотри, 300 баксов. Можем? Можем. Но не можем, потому что у нас рубрика проверка хайкэфов, блин. Дебильная рубрика. Но принципиально не буду. Хочется, вот хотя бы, чтобы один вин был в этом ролике. Хочется, но делать этого не буду. 10. Просто чекай, косарь. Бля, ну, вот если долетит, пожалуйста, хоть один заход. Чтобы... Пожалуйста. Просто я тебя прошу. 15. Не, я не буду отскипать. Можно? Блять. 5, пожалуйста. Ну пусть. Ну пусть. Хотя бы один раз. Найс! Все. Нас пока и никак. 2 300 плюс на балик денег. Ха-ха-ха. Да-да, пацаны, не удивляйтесь, мы это сделали, там как официально 60 залетел, что, увеличиваем на 30, мы наконец. бля, блядь, просто, я реально, честно, честно, я реально думал, что не сдет. не подкрутка, верим, конечно, не подкрутка, я вот, э, не знаю, ты будешь смотреть это видео или нет, до этого я слил больше, чем сейчас оно зашло. Ну вот реально, 2-300 баксов, да. Да, но я слил-то больше. Цель этого ролика не нафармить как можно больше валюты. а посмотреть, как вообще работают высокие коэффициенты. И пишут мне подкрутка. Ну сколько я до этого слил? Серьезно. Фу, бля, ну это, это прям жесткая тема. 2-300 баксов. Вот это, ну это гуд, это гуд. Все-таки один заход за ролик есть. 2-300 баксов на x25. Сейчас еще смотри. Нет, давай чтобы окупиться, мы все-таки заберем. Не знаю там, что будет дальше, но все-таки чтобы окупиться, 5-600. Было 4-500 плюс 1500. Но в Теории еще немного, и прямо в рай и жизнь удалась. Короче, мы смотри как делаем. Тут, по-моему, максимальная ставка касается... Мы, мы бы не забрали, хорошо, что я скипнул. А, смотри, ставим принц на x 2 не знаю, получится, потому что, ну, тут, по-моему... Да, получится. Такое ощущение, что они убрали ограничения на ставки. Я могу ошибаться, опять же. Сейчас принц не зайдет, чекай. Большой КФ был. Ну, хочется попробовать, рискнуть для, для ролика, ребят, долбаните лайк. Не, я заберу. Это, это очень очковая тема. Смотри, 2700. А я могу все поставить? Или все-таки ограничения есть? А что пишут? Ну, как бы, наконец-то, наконец-то обо мне начали говорить, блин. Фух, но фу фух, -фу -фу фух. Ну, на, у меня 6 кабаксов. Все, хорошо. Вот как же этот ролик жоп нашел? Просто убейди, человек. Как же этот ролик жоп нашел поначалу? Ну да, 4, 4 кабакса, максимальная ставка. Мы делаем вот так. Это ради контента, пацаны. Найс. Ребята. Ой, блядь. Вот слушай, вот такая вот история мне нравится, у меня еще 1700 навали. Не, ну давай, все, теперь поехали делать контент. Хай коэффициент зашел, теперь фигачим. Next ставк тебя сольет, давай проверим. Давай проверим, сольет она меня или нет Чекай, проверим 3600, что пишет интересно? Сейчас чек, ну я думаю тоже сольет Ну бля, ну ради контента, пацаны, давай Не, ну просто что, опровергнуть слова человека, что не сольет Чем вот говорить? Мы, мы, мы, за, мы за миллисекунду сейчас сделали 400 баксов В рублях это, ну что, 40 рублей Или сколько? Нормально Ну в целом, не, в целом неплохо, как бы Че по балику? Че с лицом, пацаны? Че с лицом там, кто писал, что я солью и так далее Я вот сейчас сделаю вот такую ставочку Достаточно тоже ну, но вот тут косарь баксов это не так много сейчас тоже попробуем рискнуть прямо вот сейчас если сольет будет круто потому что ну я тут до этого деньги засеивал неплохо что он делает что он делает ну вот не сейчас ладно это не калашек это не обидно это не и просто сейчас покажем пацанам мастер класс x2 ну x2 это мало хочется x5 сделать x2 это прям мало проверяйте просто проверяйте сейчас x2 должен зайти давай x2 x2 и будет вкусно x1 не, это для школьников, это нам не интересно. Давай x2, не. не, не не не не не не Так оно не идет, покажем пацанам Последний раз, как делается, как делается бизнес И я думаю, на этом можно заканчивать Он x4 пытается, не Но я, я как бы в, я в нуле, бля Ну то есть, я в нуле, да даже в плюсе Сейчас даже скажу, насколько Ну типа, смотри, x5 делаем x5, не, x5 Это для школьников, это для школьников x2 Нам x5 надо Просто закончить ролик хайкф, человек Человека обидел, человек никто не обижал Смотри, И, блядь, ну ладно Но ну, тем не менее, короче, 2800 плюс 2900 Мы, собственно говоря, в хорошем плюсе Ахахахахах Напоследок, просто напоследок Сейчас быстренько заберу, все-таки, чтобы показать пацанам Но, что не все так просто Я просто сейчас сразу заберу Забрал, <с hum> За секунду 30... Ой, хорошо, что забрал <с> <hum> В общем, ребят, всем огромное спасибо Надеюсь, ролик зашел По балансу, наконец, ролика у нас... Фактически 6 тысяч долларов, так вот получилось. Всем спасибо, это был Человед. Конечно же, всем комментаторам привет. Ну и всем пока и до новых встреч, халява в прикрепе.